Все зависит от божества. Поскольку вы его не озвучиваете, я вам. Фрейля да? хорошо замечательно, он тогда проще. Да? Это все-таки наш пантеон, с которым мы работаем, и проще будет гораздо вам ответить на этот, на этот вопрос. Давайте с общим начнем. Упомянутая да? вами книга Конвейя, она построена на веканской традиции. А веканская традиция это такое язычество, возрождаемое язычество, а любая молодая религия старается. Знаете, как вот, извиняюсь за такое сравнение, но как вот декари себя разными бусами, а воськ будет красиво выглядеть. Да? Вот, вот. Совершенно лишняя половина ритуалистики, которая там есть, она абсолютно лишняя. Но она нужна людям для вхождения в определенное состояние, потому что чем больше ритуальных предметов, тем человеку в большей степени кажется, что он приобщается культу, да, поэтому люди очень не любят разговаривать с богом напрямую, им гораздо проще сходить вместо культа, то есть где вся эта ритуалистика уже есть, прописанная, вроде бы как сделана правильно. То же самое касается не только монотеистических религий, а языческих божеств в том числе, но у языческих божеств есть определенные условия, да, которые совершенно не связаны с ритуалистикой. Если вам нужно проводить ритуал, то вы его проводите для себя, для того, чтобы вам нужно войти было в определенное состояние. Если вы способны войти в определенное состояние связи без наличия ритуала, то ритуал не является обязательным. Совершенно не является обязательным. Новичкам, начинающим, адептам, неофитам ритуал, как правило, очень сильно помогает. Помогает просто войти в нужное состояние. Что касается языческих божеств, Здесь рекомендуемое правило следующее, поскольку в данном случае Фрея это богиня благоносящей природы, то в большей степени контакт с ней будет, если вы выйдете за пределы человеческой цивилизации, то есть за пределы города. Ее пространство это леса, это поля, это реки, это ручьи, природные водные объекты, которые человеком не загажены. Она, как правило, как Артемида, она очень не любит ходить в тех местах, где присутствуют люди. Легенды об этом тоже рассказывают, как Артемида превращала во всяких разных животных тех, кто случайно подсмотрел ее купание. И вот Фрейна не настолько воинственная, но тем не менее, это общий нрав всех божеств природы человеческую цивилизацию, потому что человеческая цивилизация, дает, да, испускает из себя очень много лишних отходов, в том числе и энергетических, да, в том числе и ментальных. Поэтому для контакта с такими божествами нужно уходить в лес в природы. И чем, скажем так, более дика будет эта природа, тем лучше у вас будет контакт. А дальше исключительно своими словами. Тотальные животные фреи, в частности те же кошки, да, те, же, те же соколы, рысь, ну, все, кошачьи, все кошачьи, которые живут в лесу, они как раз и наводят на мысль, где находятся ее приемлемые, удобные и, и приятные для нее ареалы питания, через тотальное животное, потому что боги природы проявляют себя через животных как бы проецирует свое сознание, что животных, которые им милы. Соответственно, в большей степени контакт у вас установится именно в лесных условиях. В лесных условиях. При этом вся Ритуалистика, которая прописывается, опять же повторяю, она нужна вам, если вам нужно для полного установления контакта с богиней купаться обнаженной в ручье, значит, вы это именно так и делаете, да? но если вам, для вам это не, нет необходимости, вам достаточно сесть под дубом, под ясеном, под березой и обратиться к ней по имени, и этого будет уже достаточно, то значит, этого будет уже достаточно, вот. я поздравляю вас, очень хороший контакт и великолепный учился. Тотем. Что удивило, что 1 мая это а да, именно, именно 1 мая, нет? потому что это все-таки наши э, праздники, э, праздники, в которых мы вправе соединяться со своими силами э, в любых условиях и при любых обстоятельствах. Да, в этом году нам, конечно, немножко перебили дорогу, но э, тем не менее. Время святое, восемь ритуальных праздников у нас в годы есть, восемь ритуальных праздников, язычники обращаются к своим богам, как бы устанавливая более плотный, более тесный контакт с древними богами, в том числе и богами плодородия, а Бельтайн просыпающаяся земля, она как раз в большей степени дает нам возможности именно с богами плодородия контактировать.